Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Родин Супик И сегодня мы продолжаем играть в рад Итак, я хочу кушать Кушать, кушать, кушать, так, подождите И так, да, всем привет И сейчас я вам покажу Небольшие изменения на моем плоту И Тадам да. Вот я построил якорь Немножко расширил плот Да, стал он теперь вот такой Поставил себе Чтобы набирать воду Фильтр, да. Осталось много ловушек, построился такой небольшой домик, лесенку, чтобы на него подниматься. М -м -м, сундуки. Вот что у меня по ресурсам. М -м -м, акулу убил. Да-да-да. Вот, хлама. Ну, в общем, да. Поставился наконец-то печку. Да-да-да. И кровать. Так, вот тут у меня урожай растет. И сейчас, в данный момент, я нахожусь на таком большом ой э -э якоре да, якоре так нету такого покуса ага. и там у нас находится остров но на него я не пойду потому что не надо так давайте поднимем якорь и наверное поплывем прямо будем собирать ресурсы надо расширить нам плод у нас дерева нет да дерева нету Будем расширять плод и вся такая фигня. Так, собираем ресурсы. Так, расширяем плод. Сюда нам надо. Все так Так, так, стоп. Опа. Поймал. Так, все ловушки. Получается надо вот так сделать все эти ловушки, с той стороны также и продлить плод, вот так вот, вот так, да. Так, посмотрим, нам надо еще изучить О, микросхемы. микросхему у меня нету, М -м -м. а как ее сделать? Так, нам нужно медь, кстати, медь, О, медь. Сейчас мы их сделаем. Так, доску. Так, это пожарим. Пожарим. Вот так вот. Так. Что нам еще надо? Что нам еще надо? Так, уплываем мы от острова. М -м -м. Нам надо изучить медь Кстати, перо надо изучить. Давайте изучу перо. Так, изучили перо. Так, можно построить гамак. М -м, а гамак он... А -а -а -а. Гамак. Он из чего строится вообще? Так, топ на -то нас халует. Не трогай мои плоды. Так, где плод? Ой, гамак нашел угу. это наверно потом построил сюда же впихну так что нам еще надо нам нужно микросхему ага для этого нужно медь сейчас все будет когда она переплавится изучим все и надо будет строить чтобы проходить уже сюжетную линию. Хотя мы ее и так проходим, в принципе. Так. Так, изучить. Так, изучено. Теперь нам нужно построить микросхему. Так, это соклианы. Угу. Сок соклианы. Соклианы у меня нету. Кстати, я еще бутылочку и сделал. Как вы могли видеть. Вот так вот. Бутылочка это хорошо, потому что в бутылке помещается несколько э, чашек э, воды, и можно не запариваться на, насчет этого. Так. Значит нам надо один сок лианы и две меди. Где медь? А, медь у меня. Все. Ну давайте будем еще тихонько строить тогда. Ага, у меня все есть, оказывается, да? Стоп. Так, это сюда, только это ко мне. Это сюда. Так. А это сюда. Угу. Mm -hmm. Так, это я, пожалуй, сюда поставлю. Стоп. А я не так поставил, да, наверное? ну Да, я не так начал ставить. Ну ладно, пофиг, оно же все равно ловит. А, ловит. Вот так вот. Кстати, блин, не знаю, переставлять не или не переставлять. Наверное, переставлять я не буду. Так, давайте урожай возьмем из картошки, посадим его. Так, полить же можно? Да можно. Конечно, можно. Почему нельзя? Так, набираем сюда воду. Это выливаем. Так, мы хотим кушать. У меня есть курочка. Еще пить скоро захочу, поэтому попьем. Так. Жарим следующую курочку. Так. Ну давай быстрее жортим. Не переплавляйся смысл. Опа, остров. Нам на него уже надо. Так, так мне нужно весло тогда. Причем быстро. Веревка. Так, плывем. Я пока сделаю вот так. Я умный, я знаю боги в этой игре. Так, плывем на остров. Оцените, кстати, плод в комментариях, он вам нравится или нет. Так, давайте поближе подплывем. Ну, mm -hmm. можно еще. Так, мы так не вылезаем сюда. Так, стоп, меска так ну ладно давайте так нет сначала надо подождать когда переплавится сделаем микросхему изучим ее потом уже подплывем так я подожду пока она переплавится и так не переплавилась так давайте ее заберем положим туда доски так сделаем микросхему Положим я сюда и изучим. Так, антенна и угу. стоп. А этот у меня нету. А, вот, приемник. Нужно две микросхемы и один шарнир. Так, шарнир от нейпровера, две микросхемы. Это получается 4 меди и. Ну. В принципе, yeah. хватает как раз. Да. Так, пойдемте на золотая монстра. Покажу. Так, вмеряем. Я думаю, мы можем сделать еще одну печку Ух ты, тварь. Так, кстати, если я не ошибаюсь, там у нас есть тяньчук. Yeah. Да, надо где-нибудь быть. Давайте снимаем. Тяньчук, правда, здесь лежит. А, ну, замираем. Ага. Все. -а -а. Ага. Все -а. нормально? Ого-го. Где-то посмотрим. Добавляем вообще все. Нам нужно много ресурсов. Так, согласен, крюк. Надо еще ресурсы, чтобы делать печку. Это песок надо и глина, Да, песок и так, а, так, у нас еще ночь начинается. Так, это глина, глина, песок. Хлам здесь тоже признающий, надо будет помочь нам, чтобы укрепить плод, вроде из чтобы поклонникус огонь не ломал. Так, так Вот, у нас здесь. Так, так, надо ресурсы на вторую точку. Полезнулся, очень много ресурсов. Так, это что тут? Так, давай. Теперь ближе к кораблю. А что, полыскать, что-то? не режим начался. Так, ага, я подчеркнул. Давайте в чем-то то Почему бы если не да? у нас нет, уже согласен. А, здесь хотят, Ну, не умеем сейчас. Я еще хабачу. Теперь похорону, еще. что я. Все, что в окна ноги? Ну, мы спокойствием. Ну, мы с железовый. А где мед? тоже хорошо. Так, давай всплываем спимая. Ага. И идем спать. Да. Так, что нам надо? Что нам надо? Так, положим это вот сюда. Это сюда. Так, переплавляйся так это положим быстрее ух ты как наш этот пропал копьем так копье, копьем доска и ⁇ Дерево нет. Да. Нет. Так. Хлам сюда. Песек. Песек. Да, Песек. Это сюда. Так. Это при себе. Да, стоп. Раз, два. Это мне. Так, кстати. Надо поддерживать еду. Блин, сожрала. Так, что делал? Раскладывал вещь. Так, это сюда. Это сюда. О, О, что мы картошка делаем? Я переплавлять так немного. Ну ладно. Так. Сюда. Надо, кстати, нам гриль сделать. гриль. Um, железных слитка, 2 гвозди, 6 гвоздей. Так, это вроде без проблем, да? Так, доска. А вот доски это проблема. Доски это проблема. Ладно тогда. Рубить я, наверное, деревья не буду, сами пойдут. Да? Да. Погнали. Так. Так, это съедили так все угу. плывем да плывем да так вот мы забираем и там сюда блин надо еще одну печку сделать давайте еще одну печку туда сделаем. так что там для печки надо да, да. вроде вот эти мокрые кирпичи поднимем так их мусина вот раскидаем все пусть не сушит. дальше так это мне надо кстати Итак, друзья, я закончил, я уже сделал э, батарейку три а, антенны и приемник. Так, давайте тогда выставлять их. Так, приемник я поставлю, пожалуй, вот сюда. Так, на него поставлю батарейку. А, так, интересно, она будет здесь работать. Так, антенна подключена. Ну-ка, здесь. Ага не подключена, значит, значит, она будем действовать так. Так, надо всех снег, это, во-первых, во-вторых, нам надо дерево и хлам. Хлам нам нужен для гвоздей. Так, хлам можно уже убрать. Так треугольником там будем оставить да так у нас еще что новое предупреждение что новое так я пить хочу пить попьем так ну что давайте поставим сюда не знаю так так получится поставить сейчас. не сейчас а ну так ну ну-ка, ну-ка. Отключена. Вс. Тогда пусть это здесь стоит, а это, наверное, будет стоять, ну. Так. Попробуем сюда. Так, у меня дерево нет. Я кушать хочу. Так, давайте пойдем тогда. Так, собираем дерево. Так, ставим сюда раз. В типа не могу сюда поставить? Mm, ладно. Давайте поставим туда сюда. Надеюсь, он тут будет работать. Блин, не хватает а, дерево, дерево, дерево, дерево. Так, давайте соберем бочку тоже соберем. Так, у нас так халует, что ли? Нет, не халбут. Так, докину, не докину. Докину. Так, быстренько это поставим сюда. Это вот сюда, проверяем. Так, все работает. У нас координаты вот. Так, тогда получается плывем туда. Ну, это я уже буду делать в следующей серии. Так что спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. А пока тут вот выглядит так.